Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал IKIGAY И сегодня я снимаю, возможно, самое важное и самое полезное видео за все время Мы с вами узнаем, что такое дневник трейдера Я открою общий доступ к моему дневнику И вы сможете в реальном времени следить за моей торговлей на Форекс Мы с вами узнаем, для чего нужен дневник трейдера и как его нужно вести Также я покажу вам сервисы для ведения дневников уже непосредственно автоматически Итак, давайте начнем. Почему же каждому трейдеру нужно обязательно вести дневник? Давайте в этом разберемся. Я пишу это тремя словами. Во-первых, это доходность, далее проходимость, и самое важное в трейдинге – психология. То есть, благодаря дневнику трейдера мы сможем узнать нашу доходность, узнать нашу проходимость, и познать себя, узнать свою психологию. Но познание это не единственная функция. Давайте я все это выделю и нарисую еще две стрелочки. Все это мы можем, во-первых, узнать, а вследствие, когда мы уже это узнаем, улучшить. Ну и подводя общие итоги, в окончании мы создаем свою торговую систему. И именно торговая система позволяет нам зарабатывать в трейдинге. Напоминаю, что трейдинг, он очень индивидуален и субъективен. Только создав свою торговую систему, свою собственную, вы сможете начать здесь зарабатывать. По-другому никак. И именно для этого нужен дневник трейдера. Я думаю, теперь вы понимаете важность его ведения. Итак, теперь я сразу дам вам пару сервисов, с помощью которых вы сможете вести дневник автоматически. Но предупреждаю, что если вы будете вести дневник автоматически, у вас не будет такого сильного эффекта, как от ведения дневника и автоматически, и вручную. То есть нужно все совмещать. Итак, первый сервис он для Форекс. Называется он MyFixBook. Все ссылки будут в описании. Здесь можно вести дневник. Я не буду делать подробный гайд, как здесь все делается и как регистрировать свой счет. На сайте есть все инструкции. Я просто покажу, как это будет выглядеть в конечном итоге. Итак, вот мой счет на Форекс. Здесь можно посмотреть множество различных факторов, свою прибыльность, доходность и проходимость. Для этого нужно подключить свой счет в МТ-4 или МТ-5 к MyFixbook. Второй сервис – это TraderFX. Он уже рассчитан на бинарные опционы. Здесь после регистрации вы можете настроить ваш депозит, валютные пары, брокеры и так далее. И как внести сами сделки с брокера на эту платформу. Давайте откроем Entrade Bar. Смотрите. Просто заходим в закрытые сделки. Берем какой-либо промежуток. И копируем. Нажимаем «Копировать». Заходим на «Сервис», нажимаем «Выгрузка из буфера», сюда все вставляем, нажимаем «Сохранить» и вот, все сделки у нас появляются. Чтобы здесь была адекватная доходность, нужно, естественно, указать свой депозит. Итак, TraderFX и MyFXBook – это два сервиса, которыми лично я пользуюсь и которые я рекомендую. С помощью них вы можете легко узнать автоматически свою доходность, свою проходимость. И множество других различных фишек. Для чего нужно узнавать эти два фактора? Чтобы подобрать под себя money management и risk management. Как на бинарных опционах, так и на форекс. Хотя прошу заметить, что здесь у вас есть выбор. Давайте разберем проходимость. Что с ней можно сделать? Вы можете либо подобрать money management под эту проходимость, либо же уже увеличить свою проходимость а мини-менеджмент оставить таким, какой вам комфортнее. Давайте же рассмотрим то, как нам увеличить нашу проходимость. Здесь опять же нам поможет дневник трейдера, а именно то, что я назвал дневником закономерностей. Он уже ведется вручную. Итак, к примеру, вы создаете папку трейдинг. Здесь вы создаете еще одну папку с названием своей стратегии. Но опять же, вы можете вести дневник так, как вам угодно. Главное, чтобы он в конечном итоге помог вам. Я лишь покажу, как веду дневник «Я». Итак, давайте разберем, что нужно сделать новичку. Новичку нужно найти одну какую-либо стратегию или закономерность, которая им больше всего понравится, и работать строго по ней. Возьмем, опять же, к примеру, самый популярный паттерн поглощения. Паттерн поглощения. Заходим сюда, здесь создаем папку «Статистика», а дальше, так сказать, уже начинается «Творение и искусство». Если же... У вас нет компьютера, вы можете спокойно делать что-то подобное в заметках у себя в телефоне. Я думаю, что у всех должны быть заметки. Итак, вам нужно узнать, как, при каких условиях лучше всего отрабатывать данный паттерн. На каких валютных парах, в какое время и так далее. Для этого вам нужно будет делать либо скриншоты, либо видеозаписи своей торговли. Опять же, эти программы я сейчас вам скажу. А программа, которая позволяет делать скриншоты, это Lightshot. Этим я сейчас пользуюсь. Здесь можно рисовать свой анализ и писать что-либо. Программа для записи видео, которой я пользуюсь, это OBS Studio. Думаю, с видеозаписями все понятно, вы просто заходите и комментируете, потом все это сохраняете. Но предупреждаю, что OBS достаточно требовательно к памяти, поэтому лучше всего это как-нибудь рендерить а, в Вегасе. Но это тема уже для тех, кто разбирается. Итак, рассмотрим простенький пример на скриншотах, просто и быстро. Допустим, вы знаете, что у паттерна должны быть хорошие условия для их отработки, к примеру, вы заходите по паттерну поглощения на понижение. Представим, что здесь у нас находится график, я просто нарисую. Был у нас тренд на повышение. Сверху находится у нас область сопротивления. И на этой области образовалась фигура восходящий треугольник, которая в свою очередь пробилась паттерном поглощения вниз. Здесь у нас образовалась зеленая свеча, и красная свеча поглотила с собой эту зеленую свечу. То есть треугольник пробился у нас вот таким вот образом. И здесь вы зашли на понижение. Какие факторы здесь есть, чтобы зайти на понижение? Вы также это пишете либо на самом скриншоте, либо в заметках на блокноте или где-либо еще. Первое это область сопротивления. Второе это треугольник. Напоминаю, что треугольник у нас пробивается в обе стороны. Он может быть как фигурой разворота, так и фигурой положения тренда. Третье – это паттерн поглощения. То есть вот в таких вот условиях паттерн себя отработал. Вы это сохраняете и добавляете в статистику. Допустим, имя файла – это у нас будет один в скобочках плюс. То есть мы получили здесь плюс. Сохранить. И в статистике у нас появился первый плюс. Также это дело можно скопировать. И сразу же начать поиск а, хороших условий для этого паттерна. К примеру, мы отработали этот паттерн на валютной паре евро Доллар. Вы сохраняете эту сделку в евро-долларе. В будущем у вас здесь накопится большое количество скриншотов, и вы с помощью них будете сравнивать между собой все ваши заходы и искать лучшие закономерности, ситуации и ошибки. То есть, в конечном итоге, вы станете мастером работы строго по одной ситуации. Какие еще примеры можно привести помимо валютной пары? Допустим, фигура-треугольник? И также вы это дело сохраняете сюда. Таким образом, вы будете смотреть, где у вас больше плюсов, где у вас больше минусов а как именно себя отрабатывать ситуации в различных условиях и так далее. Я думаю, вы понимаете суть. Это так называемый дневник закономерностей. С помощью него вы ищете для себя свои собственные закономерности. И прошу заметить, что все это происходит только за счет практики. Я напоминаю, что научиться торговать в плюс можно только, только строго на практике. В данный момент я привожу только какие-либо общие такие знания, если хотите, мы будем разбирать эту тему и как лучше всего искать эти закономерности. Напишите в комментариях, если вам понравилась такая тема и если вы хотите и дальше разбирать свойства дневника трейдера. Помимо дневника трейдера есть также психологический дневник. Давайте здесь создадим в папке трейдинг дневник трейдера. Добавим сюда папку Паттерн поглощения и создадим новую. Дневник психологии. Напоминаю, что психология и контроль над капиталом – это самое важное в трейдинге. Без этого вы не сможете никогда зарабатывать. Потому что если вы потеряете контроль, вся ваша система пойдет крахом. Вы опять же можете вести дневник как вам угодно. А, давайте я покажу пример. Опять же возьмем за основу ту самую сделку, которую мы с вами нарисовали. Что можно сделать с этой сделкой? Допустим, вы торговали 9 февраля. Пишите 0.9, 0.2, 21. Сохраняйте сюда, и здесь вы можете блокнуть и написать свое состояние на этот день, что вы чувствовали и кого вам было. Допустим, при получении плюса я почувствовал там восторг, мне захотелось больше торговать и так далее. Пишите, что вам приходит в голову, абсолютно все. Вы можете даже написать то, что вы сегодня съели на завтрак, или какая была погода. Я абсолютно серьезно, каждая деталька может быть вашим рычагом для успешной торговли. Абсолютно все. Допустим, погода солнечная. Как-нибудь все это распределяйте, допустим, эмоции, там, внешние факторы и так далее. А вот пример. Внутренние факторы – это то, что происходит в вашей голове. Внешние факторы – это то, что происходит в вне вашей головы, то есть вокруг вас. Вы это сохраняете в эту папку с датой и пишите «Психология», к примеру. Нажимаете «Сохранить». Таким образом, по итогу дня у вас будет какой-либо определенный результат. Здесь вы пишете, переименовываете папку, допустим, у вас получился плюс по итогу дня. И вы будете знать, что в этот день вы получили плюс. Заходите в него и смотрите, почему же так произошло. Таким образом, у вас будет копиться статистика на практике, и в этой статистике будут какие-либо определенные а, общие свойства. Допустим, а, вы выпили кофе перед торговлей. Вот каждый раз, когда вы пьете кофе перед торговлей, у вас получается плюс. Вот, пожалуйста, фактор для уверенности. Или же каждый раз, когда вы не выспались, у вас получается минус. И в связи с этим вам нужно это пресекать, вам нужно торговать всегда выспавшимся Итак, вот такие вот общие знания и понятия я вам рассказал Естественно, мы будем дальше разбирать психологию и а, управление капиталом А пока на этом видео подходит к концу Кстати, чуть не забыл, а, ссылку на мой дневник трейдера, чтобы смотреть мою торговлю в любое время, в реальном времени Вы можете найти в телеграм-канале, ссылка находится в описании Там немножко пролистаете вверх и найдете мой дневник. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите комментарии в поддержку. А меня это очень сильно мотивирует. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.